Вовочка приходит домой и с порога спрашивают: «Мама, а что ты говоришь, когда покупатель заметил, что вместо пяти рублей ты сдала ему 2 рубля?» «Извините, ошиблась». «Представляешь, а Мария Ивановна так три раза за неделю ошиблась в дневнике и не извинилась ни разу». <звы> «Дети, что вы знаете о происхождении человека?» «Он произошел от обезьяны, которая однажды взяла в руки палку-копалку». «Нет, мне папа сказал, что мы произошли от инопланетян». «Фигня все это». Человек произошел от участкового. Вовочка, с чего ты это взял? Участковый, когда взял меня на последнем гоп сказал, слушай, обезьяна, или я сделаю из тебя человека, или уже никто не сделает. Мария Ивановна, а как вы относитесь к творчеству Акуджавы? У него замечательные стихи, я подписываюсь под каждым его словом. То есть вы согласны, что умный любит учиться, а дурак учить? <Слышко> Дети, сдавайте домашнее задание. Мария Ивановна, я не смог сделать. Папка привел какую-то бабу и жарил ее на моем столе весь вечер. «Вовочка, какой кошмар! Немедленно его ко мне!» «Мария Ивановна, а может не надо? Не сможете ведь до утра ни одной контрольной проверить!» <реклама> «Вовочка утром, собираюсь в садик, — говорит маме, — «У меня горло болит. Вчера гуляли на улице, и я кушал снег». Мама бежит в садик к воспитательнице. «Я пришла к вам разобраться насчет ребенка. Отлично, у меня к вам такой же серьезный разговор. Как вы допустили то, что дети на улице едят снег?» Это вам Вовочка сказал? Так он не ходил вчера на улицу. Как? Очень просто. Он сказал, что вы на дне рождения налили ему пиво и у него жуткое похмелье.